Здравствуйте! Сегодня наш обзор посвящен косметике Йонка. Йонка — это французская профессиональная косметика, основанная братьями Мульталер, которые были ботаниками, около 50 лет назад. И это является семейным мероприятием, которое очень чтит семейные традиции и за качеством продукции очень-очень серьезно наблюдает. Основа Йонка, она именно такая как бы натуральная косметика, действительно приближена к натуральной, очень много используется эфирных масел, фитоэкстрактов, фруктовых кислот, то есть то, что, ну, в общем-то, нам дала, скажем так, природа. Очень мало используется консервантов и каких-то химических ингредиентов, то есть, например, в данной на косметике нет гиалуроновой кислоты, но да, и плюс упаковка. То есть данные препараты, они, как правило, тюбики, то есть не нужно, это не банка, куда нужно залазить пальцем, это тюбик, выдавливается небольшое количество. Вот, я специально, вот это вот новый дизайн, енка, именно такая она вот сейчас есть, раньше она была вот в таком дизайне, вот сейчас она вся такая вот, наверное, в лавандовых тонах. Основа юнка ⁇ это пять эфирных масел. Это тимьян, розмарин, герань, лаванда и кипарис. И, наверное, стоит обратить внимание на их лосьоны. То есть, ну, давайте такой как бы краткий обзор очищения. Как правило, это двух видов гель и очищающее молочко. Но ну, гель, естественно, подходит для ну, жирной комбинированной кожи, молочко это для сухой кожи. Очищение должно быть с водой. То есть используйте как обычное очищающее средство, умывайтесь и сверху вот эти прекрасные тоники. Вот здесь как раз и представлена вот эта вот основная эфирная такая как бы пятерка елка. И, как правило, они все как бы в виде пульверизаторов. То есть вы создаете такое вот легкое ароматическое облако. То есть вот так вот распыляя как термальную воду. Вот. Это стекло. То есть, конечно же, эфирные масла, они должны иметь специальную упаковку. Представлены два вида тоников. Тоник есть для ПНЖ, он идет для нормальной жирной кожи. И ПС это тоник для нормальной сухой кожи. Вот. Очистили, протонизировали, следующий этап это нанесение крема. Здесь представлена практически вся линейка, то есть покрываются практически все, скажем так, потребности кожи. Стоит обратить внимание на препараты оптимайзер, это креман и сыворотка, который содержат фитоэстрогены, то есть гормоноподобные вещества обладающие таким как бы антивозрастным выраженным действием. Естественно, они используются после 35 лет. Вот. Вначале наносится сыворотка сверху крем. Крем универсальный, использовать можно утром и вечером. Вот. Мне очень нравятся препараты, содержащие эфирные масла цитрусовых. Это помпримус. Он идет тоже в двух вариантах: ПНЖ это для нормальной жирной и ПС для. Сухой. Еще один интересный препарат Йонка, это препарат Vital Defense. Он содержит еще большее количество активных компонентов и обладает более выраженным профилактическим антиэйдж-свойством. Он содержит очень приятные настоящие эфирные массы Надо сказать, что Йонка практически не использует отдушек. Вот. И здесь вот этот вот запах, он, конечно же, за счет тех вот прекрасных эфирных масел, в том числе магнолий, которые содержатся в препаратах. Вообще, Текстура кремов емка она достаточно нежная, практически полностью впитывается. Не могу сказать, что она прям такая легкая крем-гель. То есть это достаточно питающая такая вот текстура, но не оставляющая жирного блеска, конечно же, если вы не используете чрезмерное количество. Так, дальше фрутели. Этот препарат с фруктовыми кислотами, он содержит 12% фруктовых кислот, естественно, небольшой PH. И, наверное, единственный препарат Йонка, который уже с самого начала содержит SPF. Он вот немножко отличается по текстуре, он более легкий. Вот здесь как раз такая вот именно, как мы называем, текстура сыворотки, легко впитывающаяся, не оставляющая тоже жирного блеска. Вот этот препарат в двух вариантах, естественно, PS, как я говорила, и PNG. Вот, препараты Эластин Жур, Эластин Ньюи, это такой дуэт препаратов, Жур это дневной, а Ньюи это ночной препарат. Здесь уже есть морской коллаген, то есть есть как бы большее количество, еще большее количество активных ингредиентов для, ну, скажем, такой уже более возрастной кожи. Так, стоит обратить внимание на маску. Маска названа амбициозный номер один, но она действительно очень-очень хорошо увлажняет. И может использоваться даже в качестве ночного крема. Подходит прямо даже для пересушенной кожи. То есть вы можете ее использовать как маску раз в неделю. А можете неким курсом, нанося каждый день, тонким слоем, даже не смывая. Вот. Естественно, в каждой компании существуют сыворотки. Сыворотки здесь вот у меня... Есть Голбол 90, вообще их, конечно же, намного больше. Голбол 90 – это антиэйдж-сыворотка, она для, тоже с фитоэстрогенами, поэтому она может использоваться только после 35 лет. Вот. А по поводу проблемной кожи, здесь, конечно, не такое большое разнообразие, например, как у препарата фирмы Холиленд. Есть крем 15 он на основе эфирных масел, там лопуха, еще каких-то антисептических таких компонентов. Он, скажем, для борьбы прям с очень легкими проявлениями угревой болезни. И, скорее, такой вот, ну скажем, помочь просто восстановиться коже и с чуть-чуть профилактическим действием, антибактериальным действием. Вот не, не совсем, скажем так, стандартный, необычный препарат это крем 28. Он идет супер увлажняющий, все думают, что он прям такой прям гелевый, прекрасно впитывающий, нет. То есть увлажнение, оно может как бы идти двумя путями. Или мы вводим увлажняющие компоненты, или мы препятствуем потере влаги. У вот данный препарат, он как бы двойного действия, он достаточно питательный, достаточно жирный, поэтому подходит для прям сильно пересушенной кожи, содержит как раз и компоненты, которые увлажняют, и он полностью препятствует потере влаги. То есть я бы его рекомендовала как такой некий... Курс восстановления пересушенной кожи да, Возможно, там, после солнечной инсоляции Или каких-то других воздействий Фруктовый гель, альфа-комплекс Фруктовые кислоты, естественно, тоже натуральные а Здесь, вот, например, они пишут на каждой баночке Количество активных компонентов Здесь вот 93, ну, почти везде, я смотрю, около 90 Значит, этот препарат обновляет кожу, он используется каждый день, на ночь, не смывается. Можно использовать сверху крем, и через месяц производители обещают прекрасную новую сияющую кожу. Так, вот здесь вот в стороне, обратите внимание, енка для мужчин, отдельная линия. Ну, я отдельно расскажу потом про косметику для мужчин, просто вот обратите внимание, немножко другой дизайн. Вот, ну и практически вся линейка, там даже есть маска, то есть все средства для бритья, уходовые, в общем все-все-все. По уходу за телом. У Йонка, наверное, стоит обратить внимание на два таких вот крема. Один 55-й, другой 155-й. 55-й крем это для борьбы в первую очередь с таким отечным целлюлитом, то есть он дренирует, выводит влагу. 155-й это с таким дополнительным липолитическим действием. Вот, все, все препараты йонка отличают такая вот своеобразная своя, ну, скажем так, аура, да, аромат препаратов. И здесь, конечно же, он не есть. То есть, если вам не подходит, не нравится запах, йонка, наверное, не стоит ее использовать. Но, как правило, конечно, он, мне лично он очень нравится. Так, Голбол 190. Это сыворотка, она тоже содержит фрукт, извиняюсь, фитоэстрогены. То есть она идет для профилактики старения кожи тела. Вот. Она содержит 95 активных натуральных компонентов. И, естественно, используется до нанесения крема. Используется и для тела, и для бюста. Вот. Наверное, это все такой краткий обзор. Более подробно уже о мужской косметике мы расскажем в обзоре мужской косметики.